Привет, меня зовут Яна и сегодня мы поговорим о новостях. 19 июня сборная Россия одержала победу над командой Египта со счетом 3-1, однако оценить игру и разделить триумф удалось не всем любителям футбола. При попытке прохода на стадион были задержаны члены известной Петербурге около футбольной группировки Music Hall Александр Никитин и Арсений Дерябин. Они попытались незаконно пройти на матч по чужим билетам и паспортам болельщиков, но внешность фанатов и фотографии на чужих фан-айди не совпали и вызванные патрульные составили протоколы по статье 20.17 КОАП РФ. На охраняемый объект. А также протоколы по статье 19.3 за сопротивление сотрудникам полиции. Новости о следующих матчах болельщики будут издавать по радио в спецприемнике. Их арестовали на 10 суток. На минувшей неделе отличились и зарубежные фанаты. Во время патрулирования у фан-зоны на Конюшной площади сотрудники полиции задержали болельщиков сборной Бразилии. Они распивали спиртные напитки и приставали гражданам. Дебоширов отвезли в отдел и составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Бразильским болельщикам повезло, они отделались лишь штрафом, а полицейские даже помогли его оплатить. Такой лояльности со стороны правоохранительных органов российские фанаты могут только позавидовать. 17 июня под предлогом проверки документов в этот же отдел были доставлены 10 петербуржцев. Их арестовали по такой же статье, но на апелляции Гурсуд охладил полурайонного судьи и всех отпустил. По словам задержанных, Центр Э заявил о профилактическом характере задержания и арестов среди местного населения. Во время чемпионата мира по футболу Центр Петербурга накрыла волна карманных краш. За легкой наживой вышли десятки воров. Чтобы спасти свою репутацию и обезопасить жителей и гостей города, сотрудники полиции решили действовать неожиданным путем. В рамках уголовного дела, в котором собраны доказательства по пяти эпизодам карманных краш, они устроили обыски сразу в четырех квартирах. Таким образом, впервые был нарушен негласный договор между полицией и уличными жуликами, согласно которому карманника можно привлечь только при задержании с полич. Теперь задержанным вменяют совершение кражи организованной группы лиц. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Некоторые иностранные граждане увидели в чемпионате мира по футболу возможность пожить и в другой стране, но не в России, как вы могли подумать. Под видом футбольных фанатов они пытались сбежать в Финляндию с начала чемпионата мира на границе России и Финляндии. Пограничники поймали более 10 иностранцев с паспортами болельщиков. Среди нелегалов в основном жители Ближнего Востока, Африки и даже Китая. Не удивительно, что они пытались воспользоваться преимуществами FUNID, ведь оформить визу гораздо сложнее. Но не стоит обольщаться, паспорт болельщика не дает закон во право доступа на территорию Европейского Союза. 23 июня Петербург отметил праздник выпускников Алы паруса». По данным Комитета по образованию Петербурга, билеты на музыкальную шоу-программу получили 80 тысяч человек из 34 регионов страны. Но не всем петербургским выпускникам шоу оказалось интересно. Многие из них перепродавали бесплатные билеты. Чего не скажешь о праздничном салюте. Как и каждый год, набережные были переполнены желающими посмотреть фейерверк. Люди забирались на столбы и парапеты. Наиболее смекалисты облюбовали припаркованный грузовик, но восторга от цветового шоу он не выдержал. Крыша провалилась, и толпа людей упала внутрь грузовика и на асфальт. Примерно в это же время о другом происшествии сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП во Вконтакте. Во время фейерверка на набережной лейтенанта Шмидта упал в воду 50-летний мужчина. Его тело водолаза нашли только спустя час поисковых работ. Адвокатам сотрудников Саентологической церкви Петербурга выдали для ознакомления материалы дела с пугающими пометками. Допросить еще или знает много, но молчит перед допрос с электровоспоминателем. Розовые стикеры с грозными комментариями могли оставить следователи ФСБ, которые ведут дело саентологов. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды, а также незаконной предпринимательской деятельности. В настоящее время расследование в отношении фигурантов дела завершено. Иван Мацинский и Сахип Алиев содержатся в СИЗО на Сея Терентьева и Констанция Ясаулкова находятся под домашним арестом, а Галина Шурина под подпиской о невыезде. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить следующее. Но внешность фанатов и на... и... но внешность фанатов и... не совпали и... Там корявенько да, получилась?